Всем привет! Я доктор Евгений. Сейчас я покажу, как протестировать мышцы шеи спереди, ну и чуть-чуть сбоку, грудино ключично-сосцевидные и лестничные. Вот, прям вот здесь вот. Поехали. Эти мышцы отвечают за сгибание головы, то есть наклон вперед, вперед, влево и даже просто влево либо вправо, то есть по бокам. То есть они не делают движения назад, они только их контролируют. Давайте начнем с теста грудины ключично сосцевидной мышцы. Чтобы найти ее, нужно повернуть голову в какую-либо из сторон, допустим здесь справа, и немножко ее наклонить. И вы увидите, как обозначается вот этот вот тяж. Вот это и есть грудина ключично сосцевидная мышца. Она крепится к черепу, к сосцевидному отростку. И ключице и грудине, да? ну, как странно, грудина, ключично сосцевидная мышца. Кстати, один из вариантов ее коррекции я в подсказках сейчас вам отставлю. Оставлю. Чтобы вы смогли узнать, как с ней поработать. Что нужно для тестирования грудины, ключичной сосцевидной мышцы? То есть узнать, в каком она тонусе. Нам нужно сделать как раз-таки ее целевое движение и попросить надавить этой мышцей в нужном векторе. Для этого нам нужно, чтобы протестировать ГКС слева, наклонить голову вперед максимально, насколько позволяет шея пациента. У каждого гибкость разная. И если мы тестируем левую, то исчерпывающие максимально попросить повернуть голову вправо. То есть не делайте это собственными руками, только помогайте. И в этом максимальном повороте головы мы оставляем голову. Тут сразу будет видно, как напряглась ГКС. Вы ее прям нащупаете. После этого берем ладошки свои же и мягко встаем на висок. Вот таким вот образом. Поднимите голову. То есть вот таким образом мы встаем на висок. То есть нам не нужно пальцами вдавливать в свенобазилярное сочленение, давить, не делать больно. Нам нужно просто встать руками на висок. Еще раз опустили, повернули положили руки. И из этого положения нам нужно попросить надавить пациента головой вниз. Примерно в такой фазе. Давайте пройдемся еще раз по основным пунктам. Если вы проводите тест пациента сидя, то вы должны встать сзади. При этом можно сесть также на стул, если позволяет высота. Вы встаете сзади и своим Корпусом, то есть животом и грудной клеткой стабилизируете пациента, чтобы во время теста, когда он давил, его не укатывало назад. Поэтому исходное положение для тестирующего, для доктора будет сзади. Уперлись, попросили немножко прижаться спиной, голову опускаем вниз, максимально поворачиваем направо. То есть первую фазу теста, именно преднатяжение мы совершили. То есть мышцы готова к тестированию. Точку приложения теперь оказываем на висок и просим, по прямой получается продолжать кивание виском вниз пациента. То есть он должен давить виском вниз. Мы так и просим, давите виском вниз. Мы почувствовали напряжение второй фазы. И после этого нам нужно сделать, расслабьтесь, вот такое вот движение в корпусе. Мы здесь вот оставляем руки на месте и просто разгибаемся, получается, назад. То есть держим и делаем разгибание вниз направо, просим надавить и расслабься, разгибаемся вот таким вот образом, а теперь покажу как тест выглядит в комплексе, стабилизация, исходное положение, преднатяжение, просим давить натяжение, давим и делаем растяжение, даем, давим-давим вниз-вниз-вниз-вниз-вниз тут тест гипотония вот так проводится тест ГКС слева. Просто для наглядности покажу, как он выглядит справа. Стабилизация. Максимально вниз. Налево для теста правой. Точка приложения. Просим давить вниз виском. А вот здесь норма тонус. Возможно. Но ну, если мы укоротим мышечные волокна и ингибируем нейромышечные веретено. мы можем легко перепроверить давим вниз это норма тония вот так вот тестируется грудино ключично-сосцевидная мышца как один из главных сгибателей шеи теперь лестничные мышцы для теста лестничных мышц нам нужно немножко понять где они находятся находятся они позади грудино ключично-сосцевидной мышцы сейчас на картинке вам схемка покажется. И чтобы понять их расположение можно их даже немножко потрогать. Мы от грудино ключичной сосцевидной мышцы немножко съезжаем к сзади и попадаем прямо на отростки поперечные шейных позвонков. Вы прям нащупаете даже тела этих позвонков, немножко подавив туда вовнутрь можно мягко ощутить такие вот струночки натяжные. вообще их три работают они в купе Крепятся к шейным позвонкам и к ребрам. Вот, к первому и ко второму даже. Поэтому они также выполняют функцию дополнительного дыхания. То есть они вспомогательное дыхание оказывают, когда они справляются, диафрагмы либо межреберные. Чтобы протестировать эти мышцы, нам нужно сделать следующее. Очень похож тест на ГКС. Для этого мы также стабилизируем пациента сзади. Опускаем голову максимально вниз и совсем немного, на 10-15 градусов поворачиваем голову в какую-либо из сторон. Для теста правой группы лестничных мышц мы поворачиваем голову немножко влево. И достаточно. И вектор теста у нас будет теперь не по прямой вниз, а немножко в сторону. Для теста правой лестничной мы будем просить давить правым виском в правое колено. То есть в этом направлении, немножко наискосок. Опустили, повернули. Точка приложения будет точно там же, в проекции височной кости. И для удобства можете встать немножко сбоку. То есть вот таким вот образом. Точка приложения. И просим давить правым виском в правую коленку для теста правых лестничных. Давим. Давим, давим. Вторая фаза. И мы просим тело отреагировать. И оно отреагирует. Гиптония отреагирует. Да, именно так. Для теста левой сейчас все коротко продемонстрирую еще раз. Стабилизация. Опускаем голову. Немного повернули направо на 10-15 градусов. стали немножко сбоку для удобства. Точку приложения оказали в проекцию височной кости. Мягко, подушечками пальцев. И просим левым виском давить в левое колено. Давите. Даем, даем, даем, даем, а тут тонус. Если мы немножко провалимся в лестничные мышцы и попробуем ингибировать нейромычное веретено, И попробуем сделать перетест, перепроверим, это норма тонус либо гипертонус. Левым виском в левое колено давите. Это норма тония. Таким образом проводится тест ГКС и лестничных сидя. Коротко покажу, как это можно сделать лежа. Для теста лестничных мышц и грудино-ключично-сосцевидных лежа в позиции лежа пациента мы садимся у головного края и просим поднять голову и удерживаем затылок таким образом, то есть мы контролируем движение назад второй рукой, а первой рукой получается мы тестируем, то есть допустим для теста грудино-ключично-сосцевидной слева мы сгибаем Исчерпывающе поворачиваем в сторону и придерживаем голову здесь. Чтобы когда мы давили э, рукой в сторону от движения головы, не было вот этого вот провала и мы головы пациента не били его об кушетку. Поэтому поднять, повернуть, удерживаем голову здесь и одной рукой просим пациента сгибать голову ровно вперед. Давим. И всем корпусом, как бы подсаживаясь, мы тестируем ГКС. -ку. Вот таким вот образом. А чтобы протестировать группу сгибателей, то есть и ГКС, и лестничные, все вместе сразу, мы делаем это очень просто. Мы просим согнуть голову, поставим руку на лоб, также удерживаем затылок сзади и просим лбом продолжать движение кивания. То есть сгибайте голову вперед, давим лбом вперед, Даем, даем, даем, даем. И получаем тест. Чтобы понять вообще в купе, есть ли вообще какие-то тонизированные мышцы здесь, мы можем сразу сделать этот тест, а после этого уже прицельно выстреливать, какая из них э, не работает. Если мышцы сгибателя показывают тонус, и при этом нет никаких жалоб на шею, то в принципе тут все нормально, адекватно. Поэтому рад был делиться этой информацией с вами. Пользуйтесь.